здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 1 по 7 февраля первая неделя ретроградного меркурия самое значительное многим напомнит о себе нерешенная карма взаимоотношений появляются люди из прошлого в этот период трудно удерживать фокус своего сознания на том что происходит здесь и сейчас Прошедшие события мешают сосредоточиться. Чаще, чем обычно, возникают трудности с семьей и родственниками. Может присутствовать ощущение перевернутой реальности. Сложно найти взаимосвязь между причиной и следствием. Основная причина неприятностей в этот период состоит в том, что люди поглощены раскрытием того, что находится вне понимания обычного человека. А из-за этого опускается очевидное, совершаются ошибки. С 1 по 18 февраля в Водолее находится 5 планет: Ретро, Меркурий, Венера, Солнце, Юпитер и Сатурн. Рекомендую видео посмотреть ссылка в закрепленном комментарии. Неделя начинается с напряженного аспекта между Солнцем и Марсом. Это два небесных тела, символизирующих силу и творческое активное преобразующее начало в человеке. Негативное взаимодействие. Солнца и Марса способствуют тому, что энергии и деятельность человека становятся неконструктивными, избыточными. Люди недовольны существующим положением дел. Напряженный аспект Солнца и Марса вызывает у многих кипучую деятельность и заставляет бороться за правду, свои права, независимость. Нередко провоцируя конфликты с окружающими и власть имущими людьми. Обе планеты в статусах изгнания. Напряженный аспект между Солнцем и Марсом действует не только в понедельник, но и во вторник и даже в среду. Квадратура Марса и Солнца делает людей нетерпимыми, импульсивными, резкими, и легко возбудимыми. Поведение многих, особенно мужчин, может отталкивать из-за грубости, раздражительности, чрезмерной страстности и излишней откровенности. При правильном использовании потенциала взаимодействия этих планет аспект квадратура между Солнцем и Марсом даст напор и энергию. А это поможет обрести огромную силу, выполнить большой объем физической работы, достичь успеха в спорте и любой активной и подвижной деятельности. В начале недели может ощущаться обстановка опасности и риска. В обычных обстоятельствах, где царит мир и покой, дома, в семье, на отдыхе, люди могут чувствовать себя некомфортно. Как говорится, не в своей тарелке из-за этой чрезмерной энергии, которую дает квадрат Марса и Солнца. 1 февраля, понедельник, убывающая Луна в весах с 13.25 по киевскому времени. До этого период Луны без курса в знаке Девы. Венера переходит в знак Водолея в 16.06 по киевскому времени и будет двигаться по этому знаку до 25 февраля. Видео по этому транзиту появится на моем YouTube-канале завтра. Посмотрите, пожалуйста. Вторая половина дня относительно гармоничная. Луна в весах в гармоничных аспектах с Венерой и Сатурном. Это создает бессознательную настройку на равновесие и гармонию. Многие готовы к компромиссам, стремятся любой ценой избежать всяких ссор и конфликтов, острых углов. Хотя это непросто, ведь квадратура Марс и Солнца в этот день дает чрезмерную потребность и желание действовать, куда-то реализовывать свою физическую силу. Если нет возможности это сделать, то возникает агрессия. Люди, думающие осознанные, извлекут пользу из событий сегодняшнего дня. А вот скандалисты, эгоисты или же слабовольные, скорее всего, попадут в неприятные обстоятельства. Виной будут сами же, поскольку неумение владеть собой своими эмоциональными порывами конечно же приведет к неприятностям с окружающими это понедельник рабочий день могут быть стычки в транспорте даже незначительный повод может перерасти в огромный скандал поэтому избегайте конфликтов если уж так сложилось что это произошло постарайтесь загладить Луна в Весах способствует гармоничному разрешению любой проблемы. 2 февраля, вторник. Убывающая Луна в Весах в гармоничном аспекте с Солнцем, Юпитером, но продолжается действие напряженного аспекта Солнца и Марса. Луна в Весах находится под управлением Венеры, которая предполагает гармонию и форму и с 1 по 25 февраля находится в знаке Водолей. Аспекты дня формируют склонность заниматься общественными делами, взаимодействовать с единомышленниками, наслаждаться красивыми вещами и произведениями искусства. Многие ощущают уверенность в себе и в своих действиях, обретают спокойствие, силу и энергию. Если человек не способен владеть собой, не понимает, куда направить свой потенциал, окружающим будет плохо рядом с ним. Если же присутствует желание работать над собой, улучшать взаимоотношения, прилагать усилия и достигать целей, то день окажется благоприятным, особенно для коллективной работы. Повышается чувствительность к окружающим ритмам. Люди наиболее полноценно взаимодействуют с внешней средой. Появляется определенная тонкость, хорошая ориентация в происходящем, понимание истинного положения вещей. 3 февраля – среда. Убывающая Луна без курса в знаке весы до 16.14 по киевскому времени, после чего переходит в знак «Скорпиона». Первая половина дня дает чувство полноты жизни, насыщенности, но время не подходит для начинаний, важных переговоров. Период Луны без курса, или еще называют неэффективной Луны, не дает желаемого развития событий. Но хорошо в этот период заканчивать что-либо, подводить итоги. Учитывая, что сейчас период ретро-меркурия, то давние волнующие вопросы можно решить закрыть кармические темы до 1614 по киевскому времени люди в целом благоприятно себя чувствуют в общении при установлении контактов также это хорошее время для выяснения отношений в этот период легче понять друг друга добиться душевного контакта но в этот период снижается творческая активность. Период Луны без курса не дает эффективного применения своего потенциала. То, что лежало на поверхности, было легко доступным, теперь отходит на второй план. Тем более к вечеру, когда Луна зайдет в Скорпион, еще сложнее будет понять, сориентироваться, найти то, ту истину, которую вы ищете. Лучше всего в течение дня уменьшить интенсивность внешней деятельности, отдохнуть, расслабиться, побыть наедине со своими переживаниями, подумать о своей душе. Излишнее физическое и эмоциональное напряжение приводит к усталости и раздражительности. Не всегда удается достичь взаимопонимания с другими людьми, особенно с детьми. К вечеру может присутствовать элемент хаоса, непредсказуемости. Самочувствие ухудшается. Нет сил ничего делать. А то, что вы вынуждены выполнять, идет не так, как вы того хотели. Несоответствие внешних событий и ожиданий вызывает очень болезненную реакцию. Луна в Скорпионе 16-14 обостряет все. Чувства эмоции, особенно негативные ситуации, какие-то порывы. Поэтому старайтесь держать себя в руках, контролируйте свои эмоциональные состояния. 4 февраля, четверг. Убывающая Луна в Скорпионе в оппозиции с Ураном и Марсом. Способствует страстности, а все, что планируется и задумывается, прорабатывается очень глубоко и основательно люди становятся более активными чем другие периоды проявляется агрессивность критичность нетерпимость капризность повышенная чувствительность к обидам чаще высказываются острые саркастические замечания вплоть до оскорблений в это время людей охватывают сильные сиюминутные переживания появляется взвинченность и готовность к ссоре те кто обладает сильной волей быстро выходят из кризисных состояний. Для слабых физически и психически день очень сложный, травмоопасный. Причем по собственной вине все неприятности и происходят. Многие начинают сомневаться в своих чувствах, в партнере. Появляется ревность, недоверие и подозрительность. Реакцию на слова и действия предсказать невозможно, поэтому бесполезно выяснять отношения. Можно еще сильнее обострить ситуацию. Старайтесь не поддаваться ревности и не подавать к ней повода. В это время повышается интерес ко всему таинственному, мистическому и запретному. Дети склонны к дерзости и демонстрации силы. Следует проследить, чтобы они не досаждали младшим и слабым и не добрались до вещей, не предназначенных для их глаз. 5 февраля, пятница, убывающая луна в Скорпионе в напряженном аспекте с Ветром Меркурием. Приют Луны без курса с 11:20 до 19:16 по Киевскому времени, после чего луна переходит в знак Стрельца. Увеличивается подвижность. Кризисные и опасные ситуации способствуют тонкости восприятия. Появляется особая чувствительность к тайной информации, давним секретам. Ретроградный Меркурий оказывает особое влияние на происходящее. У многих мысли путаются, речь становится неконтролируемой, иногда неразборчивой. Люди неправильно друг друга понимают, в голову ничего не лезет. Трудно учиться воспринимать новую информацию. Повышенная восприимчивость, обидчивость одновременно с воинственным настроением дает опасную смесь нетерпимости, саркастичности и ревности. Причем ревность проявляется не только по отношению к любимым людям, но может выразиться как нетерпимость к знаком внимания оказанным другим или как зависть к достижениям других людей. Причину для ревности найти нетрудно. Правда, эта причина чаще всего остается неосознанной человеком. Обстановка в этот период накалена достаточно незначительного повода, чтобы внутреннее напряжение, не выдержав напора, взорвалось скандалом. Такую же реакцию может породить сдерживание эмоций физической энергии, если это не может найти себе адекватного выхода. К вечеру ситуация значительно улучшается. Эмоциональное общение, множество контактов, разговоры по телефону или переписка приносят удовольствие. На настроение может повлиять какая-то информация в виде слухов, сплетен, новостей. 6 февраля, суббота. Убывающая Луна в Стрельце в гармоничных аспектах с Венерой, Сатурном, Юпитером. Также 6 февраля Венера в соединении с Сатурном, Водолеем. Возможно восстановление старых связей, дружеских и любовных. Усиливается оптимизм, обостряется чувствительность к успеху, что часто дает склонность преувеличивать свои возможности и силы. Стоит воздержаться от напряженного умственного труда, от любой работы, где нужна выдержка, детализация и терпение. Перспективы, которые, как многим кажется, открываются перед ними, возбуждают воображение. Но в результате огромная потеря энергии и опустошение. Плохо переживаются всякие ограничения, особенно детьми. Люди склонны к философствованиям, поиску смысла жизни. Вселенная в этот день охотно дает подсказки, знакомит духовных учителей с будущими учениками, а также предоставляет возможности путешествовать и познавать другие традиции. Важные знакомства происходят в поездках за границу с представителями иностранной культуры, Длительный союз возможен только при совпадении социальных амбиций и духовных воззрений. Даже страсть уйдет на второй план при отсутствии этих двух составляющих. 7 февраля, воскресенье. Убывающая Луна в Стрельце. Период Луны без курса весь день. С 8.15 до 22.51 минуты. После чего Луна переходит в знак Козерога. Хорошо, что выходной, так как дела, начатые в течение дня, не принесут желаемого результата. Также 7 февраля Венера в напряженном аспекте с Ураном. Это взаимная рецепция по управлению. То есть сложности и проблемы этого дня, в конце концов, окажутся благоприятными. Например, чуть позже вы скажете. Хорошо, что этого не произошло или сорвалась поездка и тому подобное. У многих... Обостряется чувство справедливости, которое рождает желание постоять за друзей, защитить их, из-за чего возможны протесты на улицах. Публично могут выражаться несогласие с власть имущими. Людям присущие стремительность и необдуманность поступков. А высказывания в этот день могут быть слишком прямолинейны. Легко устанавливаются связи, интуитивно чувствуются как положительные, так и отрицательные аспекты происходящего. В сферу контактов, ментальной деятельности вносится нечто хаотичное, бессознательное. Многие люди не могут понять и объяснить, почему что-то нравится или не нравится. Почему появляется к чему-то предрасположенность, а что-то отталкивает в зависимости от настроения? Поскольку это период ретро-меркурия, то замедленная реакция на происходящее, замедленность мышления могут стать причиной неудач в отношениях и любой деятельности. На этом у меня все. Удачной недели вам. Спасибо, что выбираете меня.